Святослав Вакарчук – знаменитый украинский певец и музыкант. Мужчине удалось прославиться еще в далекие 90-е, сразу же после того, как он основал рок-коллектив «Океан Эльза». За время существования группы Вакарчук написал не один успешный альбом, а в 2014 году организовал масштабный концерт в честь 20-летней годовщины группы. Также стоит отметить, что мужчина имеет кандидатскую степень и какое-то время был депутатом. В 2005 году он заслуженно получил звание «Заслуженный артист Украины». Будущий известный исполнитель и основатель коллектива «Океан Эльза» Святослав Вакарчук появился на свет 14 мая 1975 года в городе Мукачево. Кроме него в семье рос еще один старший сын Олег, связавший в будущем свою жизнь с банковской сферой. Отец детей длительное время работал обыкновенным учителем физики, а мама – математики. Вскоре после рождения Святослава семья решила перебраться во Львов, чтобы дать ребятам хорошее образование. Оказавшись на новом месте, папа стал ректором местного университета, а мама продолжила работать учителем, но на этот раз избрала физику. Будучи еще юнцом, Вокорчук увлекался баскетболом и музыкой. Если большинство его ровесников играло в футбол и развлекалось во дворе, то он же посвящал все свое время музыкальному кружку, где изучал азы игры на скрипке и баяне. Получив аттестат, парень решил пойти по стопам родителей, Поэтому подал документы в местное высшее учебное заведение на физико-математическую специальность. Как только у Святослава в руках оказался диплом о высшем образовании, он не пошел искать работу, а отправился в аспирантуру. Как результат, мужчина может похвастаться неплохой диссертацией и даже кандидатской степенью. Будучи еще студентом, парень познакомился с исполнителями группы «Клан Тишины», так как в то время добраться до большой сцены было очень тяжело. Ребята выступали в барах и ресторанах. Через некоторое время группа распалась, а верным товарищам Вакарчук предложил основать новый коллектив «Океан Эльзы». Официально днем основания группы считают 12 октября 1994 год. После этих событий жизнь обыкновенного мальчика перевернулась с ног на голову. Чтобы друзья не разбежались, Вакарчук был вынужден петь, писать песни и музыку. Возможно влияние новых друзей изменило Святослава, а возможно он и сам увлекался рок-музыкой. Зимой 1994 года ребята записали демо, куда вошло четыре композиции. Чуть позже в этом же году они дебютировали на телеэкранах, выпустив первый видеоклип. Музыка и песни понравились жителям Львова, поэтому группа решила дать концерт прямо на площади возле оперного театра. Поначалу было тяжело, но целеустремленность и напористый характер Святослава позволили вывести коллектив на совершенно иной уровень. С 1996 года «Океан Эльзы» отправляется в турне по таким странам, как Украина, Польша, Франция и Германия. Весной 1998 года коллектив принял решение переехать в столицу, где с радостью представил миллионам своих фанатов дебютный альбом «Там, да нас нема». В 2000 году Святослав участвовал в престижном рок-концерте «Нашествие», который проходит в Москве. Привлечь к себе внимание ребятам удалось благодаря понравившемуся всем фильму «Брат 2». В этой кинокартине звучит два известных трека «Коле тебе не майка в очай», которая по достоинству оценила вся Россия. Несмотря на феноменальный успех и признание общественности, прорыв к желанной славе группа совершила лишь в 2001 году. Именно в этот период на свет появился новый альбом «Модель», который многие фанаты считают лучшим за все время существования группы. Через два года «Океан Эльза» выпустила следующую пластинку «Суперсимметрия», который дважды стал платиновым. Следующая волна популярности настигла ребят в 2005 году вместе с выходом пятого альбома «Глория». Его тираж составил 100 тысяч экземпляров, который разошелся в первый же день. Альбом также стал платиновым. Артист имеет ярко выраженную политическую позицию. Еще на выборах в 1999 году он выступал за будущего президента Леонида Кучму. Через пять лет он примкнул к оппозиционным течениям в поддержку Виктора Ющенко. Музыкант выступал с концертами и поддерживал кандидата, был активным участником «Оранжевой революции». Осенью 2007 года он стал народным депутатом Украины, правда ненадолго. Из-за загруженности Святослав вынужден был сложить полномочия и навсегда отказаться от мандата. Он также не остался в стороне от событий на Евромайдане в 2013 году. Он поддерживал протестующих. Вместе с группой организовал концерт в знак мирных действий. Вновь стать депутатом так и не отважился, а все потому, что его истинное призвание – музыка. Кто стала первой избранницей талантливого исполнителя Святослава Корчука, неизвестно, но благодаря этим отношениям у него появилась дочь Диана. В дальнейшем, будучи еще студентом, он познакомился с Лилей Фонаревой, которая вскружила ему голову. Между молодыми людьми промелькнула искра, переросшая в серьезное отношение. На протяжении 15 лет они жили в гражданском браке, а в 2015 году наконец-таки официально стали мужем и женой. Переехав в Киев, Лёля стала полноценным членом команды коллектива «Океан Эльзы». Она подбирала костюмы для выступлений и отвечала за имидж участников группы. Несмотря на то, что они все время находились под прицелами объективов, личная жизнь Выкорчука является закрытой темой. На различные вопросы, касающиеся семьи, парень отвечает просто. У меня есть любящая женщина и я рад этому.